Уже год в УНИК клинике Казанского федерального университета работает ковид-госпиталь. Врачи борются за здоровье пациентов, но число заболевших в регионе продолжает расти. Истории людей, не понаслышке, знающих о последствиях коронавирусной инфекции, в следующем сюжете. Если бы не в больнице, у меня, наверное, уже не было. Свою историю заболевания пациент ковид-госпиталя университетской клиники рассказывает со смехом, за которым слышится страшная вероятность летального исхода течения коронавирусной инфекции. Все болит, а что – непонятно. Так он описывает свое состояние. Дышать без кислородной маски мужчина не в состоянии. С сожалением отмечает – ранее не прививался. 1, наверное, октября, мне кажется, это получилась температура. <как> <как> ну, как всегда, думаем, что пройдет сами вылечимся таблетки то все температура держится не проходит сам начал сам принимать там пикарство это обычно мы же такие люди правильно думаем что все это как бы насморк, отсюда сойдет не проходит температура растет уже год врачи ковид-госпиталя университетской клиники вносят свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Врачи выходят в ночные дежурства, в том числе и в пункты вакцинации. Еще раньше к войне с пандемией присоединились научные сотрудники Казанского университета.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 Конечно, задача ставится как перед клиницистами, так и перед научными нашими работниками. Несмотря на усилия врачей, в больнице заняты все 80 коек. За спиной Эммы Мухамедшиной красным мигают индикаторы показателей пациентов. Сатурация, сердечный ритм – почти все находятся в красной зоне. Даже амбулаторный этап, можно одного пациента до 10-15 тысяч лечения обойтись. Ну, это легкое течение, амбулаторный пациент. Тяжелые пациенты, которые требуют а, тяжелой терапии, генно-инженерной терапии, серьезного вмешательства препаратов, они, их стоимость лечения может доходить и до 300-500 тысяч. К сожалению, это очень дорогое лечение, и а, лечение серьезное, но реанимационные койки и длительная поддержка аппаратами – оно требует еще больших затрат. Мы были заполнены в какие-то периоды на 50, в какие-то периоды на 80-90%. И у нас был запас коечного фонда. То на сегодняшний день абсолютно 100% коек и даже больше 100%, потому что мы пользуемся еще системой приставных коек, на сегодняшний день он задействован. 100% пациентов, находящихся сейчас в реанимации, это непривитые пациенты, отмечают заведующие отделением медико-санитарной части Казанского университета. Ради себя и своих близких стоит задуматься о вакцинации, ведь свободных коек может на всех не хватить. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Хафиз Гараев, Универньюз.